Приобретай, заезжай, делай ремонт и проживай. Хочешь давать, Бери, сдавай. У нас здесь есть 5 пляжей. В этой стороне у нас пляж Куба. Там Октябрьский, есть пляж Русалочка Собственники довольны Управляйка в случае чего только позвонил Сразу приехала, навела шорох порядок а Если нафантазировать Можно поставить здесь красивую маркизу Диван, можно какой-нибудь камин Барчик небольшой Отдыхать, проживать В зимний период времени, в летний период времени В общем Доберите, да берите, переезжайте просто в Сочи. Итак, друзья, я вас всех приветствую. Вы на нашем канале, канал агентства Сочи ЕДВ. Вы сами прекрасно знаете, что это тот канал, где есть абсолютно вся недвижимость в городе Сочи, где можно просто находиться в своем городе, сидеть у себя на диване, попивать чашечку чая или кофе, смотреть наш канал и быть вообще в курсе всех событий. Я вам приехал показать очень один интересный комплекс. Комплекс у нас находится, это верх Мамайки, абсолютно все в шаговой доступности. Что у нас здесь есть? Комплекс называется АК Полтавский. Готовый, сданный, люди живут, люди проживают. А, как говорится, приобретай, заезжай, делай ремонт, и проживай. Хочешь давать, Бери, давай. На дворе у нас а, уже январь подходит к концу. Самое главное, на улице тепло, светит солнышко, погода замечательная. Так, вышел я на солнышко, значит, если я на солнышке, сейчас две секундочки, друзья, оп-оп-оп-оп-оп, придется надеть очки, потому что ярко светит солнце. Давайте за наш комплекс, за нашу локацию поговорим и посмотрим, что это такое, куда я приехал. И я думаю, большинство из вас уже все в курсе. Но, как говорится, повторение мать учения. Нужно нам понимать, что это за комплекс и где мы его собрались приобретать. А, что могу сказать? Есть две квартиры здесь, два апартамента, которые... Один выходит на закатную часть, да, а один на восходную. Они находятся два друг напротив друга на первом этаже со своей террасой. Терраса можно будет облагоустроить и будет красиво, но сделать ее как, наверное, летнюю зону отдыха. Давайте рассмотрим, что же это у нас такое. Друзья, друзья мои, друзья, есть вот в этом шикарнейшем комплексе, готовом, построенном, Два номера, два апартамента. Посмотрите, на первом этаже уже кто-то сделал, себе поставил навесной шатер какой-то, так его назовем. Это будет своя терраса, и здесь люди уже проживают. Хочу сказать, что здесь живут, ну, наверное, уже процентов 60-50% процентов людей со всего комплекса. Наша улица Полтавская. Здесь у нас проходит речка Псахе. Что у нас здесь? Чтобы вы понимали, что у нас в шаговой доступности. А значит, у нас здесь есть э, до собственных, даже не до собственных, а до пляжей э, Мамайки. Да, это у нас Мамаечка, Маечка, Мамаечка. У нас здесь есть пять пляжей. В этой стороне у нас пляж Куба, там Октябрьский. Э, есть пляж Русалочка, Ставрополе и пляж Санта-Барбара. То есть... В шаговой доступности буквально 5 пляжей. Чуть дальше по дороге у нас есть возводится Фазотрон, гигантский комплекс, устоявшийся уже Посейдон. Вот наша Мамаечка, комплексы Мамаечка Ну, то есть, тихо, спокойно Если кто-то здесь хочет проживать, то вот вам, пожалуйста, готовое решение Здесь два апартамента по самой минимальной дешевой цене, начиная от 6 миллионов рублей э, Варианты, конечно, бомба Это самые минимальные цены, которые здесь есть Свой шлагбаум, своя территория Заехали, поставили машину Давайте посмотрим с обратной стороны, что у нас есть где мы будем оставлять свой автомобиль и где мы как погуляем. Друзья, э, на данный момент могу сказать, что управляйка здесь... Собственники довольны. Управляйка в случае чего только позвонил, сразу приехала, навела шорох-порядок. Э, вопросов к управляйке нет. Один э, киловатт света стоит э, 7 или 8 рублей, не помню. По-моему, 8 рублей киловатт света. А сколько будет стоить за коммуналку? А квадратный метр здесь стоит 72 рубля. А он будет стоить, на данный момент они выплачивают 53 рубля за квадрат, но... Плюс 14 рублей они будут добавлять за консьержа. Когда консьержа здесь выберут, идет борьба за консьержа. Там что-то управляйка сама там выбирает. И будет по 72 рубля за квадратный метр. Вот и посчитайте, да, грубо говоря, там 28 умножайте на 72. А, друзья мои, что еще могу сказать? Давайте вот так вот посмотрим, рассмотрим. Люди живут, люди отдыхают, люди проживают. Кто-то приезжает сюда, знаете, как загородный какой-то свой там небольшой номер, где можно отдохнуть. По крайней мере, террасы. Вот у нас шторы висят, там шторы висят. Можно поставить озеленение, ротанговую мебель. По крайней мере, брать, приезжать, отдыхать. А можно всегда выставить, вот понимаете, как люди поставили сушилку, и всегда на свежем воздухе у вас, как говорится, сушится ваши Ваши, ваши вещи, которые были недавно постерны. Вон у нас котик наблюдает Так, кого-то увидел Ну, так скажем, берите, как говорится Если мы посмотрим, я не знаю, камера передает или не передает Сделали на втором этаже лестницу наверх Потому что здесь потолка высота потолков высокая И можно всегда что-то сконструировать, знаете, как второе спальное место На втором ну двухъярусном этаже что, друзья мои, здесь вам еще интересного рассказать? Давайте так. Многие из вас хотят жить, проживать там, где тихо, спокойно, но при том самом, чтобы была цена входа минимальная, готовое сданное решение, чтобы это было недалеко от центрального района Сочи. В пешей доступности были пляжи, равнина, локации, автобусные остановки, магазины. Ну что еще? Парковочные Зоны, тихо, спокойно, при этом Не было шума, гамма и никто Знаете, не мешало вот это Автомобильный трафик, не было Отдыхающих Когда начинается летний сезон Период, да, все идут и вот эти там С кругами отдыхающие, там лифты Постоянно заполнены Ваше готовое решение, это 100% Однозначно комплекс Полтавский Полтавский, он уже Готов, он сдан он полностью весь уже заполняется, поэтому, ну, что еще могу сказать? Стоит ли рассмотреть для жизни, для отдыха Полтавский, если, если знаете как, если вы уже устали от городской суеты, от всей вот этой какой-то там напряженности, движухи, хотите проживать на побережье Черного моря, в Сочи, и как бы все было в шаговой доступности, однозначно вам ехать в Полтавский. Полтавский это тот комплекс, который... Для уединения, умиротворения. Ну и как бы вроде бы, знаете, все красиво. И, и зелень везде. И можно добраться абсолютно. Здесь, что мне нравится. Все, знаете, локация очень интересная. Можно выехать на Дублер и поехать без разницы. В центр Сочи, там в Дагомыс, в Адлер, на Красную Поляну. Куда хотите. Так, друзья, вот у нас... Небольшое такое озеленение Насаждение Кто-то что-то посадил Прогулочные зоны Можно всегда выйти погулять, отдохнуть здесь С ребенком, с коляской И вот такие вот у нас черновые наши террасы да. Если нафантазировать Можно поставить здесь красивую маркизу Поставить стол, стул Там, я не знаю, ротанговую мебель Диван, можно какой-нибудь камин Барчик небольшой И пусть это будет ваша, знаете... <кхе> Такая интересная, какая-то летняя будет небольшая территория. Вот смотрите, они поставили большой шатер, огородились сеткой. Сетка, конечно, не знаю, наверное, чтобы птицы не летали или кошки не бегали. И вот, пожалуйста, насаждение сделали. Ну, в общем, на вкус и цвет. Самое главное, фантазируйте, как хотите. Зелень, мелень есть, все есть. Летом, понятно, здесь все расцветает, все зеленое. Зимой и так все зеленое, поэтому вот... Есть где погулять, есть где отдохнуть. Давайте мы с вами рассмотрим входную группу. Здесь у нас будет консьерж. На данный момент консьерж выбирает, кто здесь у нас будет находиться. Ящички почтовые, посмотрите, всем приходят письма, оплата, управляечка. Кстати, управляйка здесь, хочу сказать, вот такенная. Давайте рассмотрим лифт. Все полностью видеонаблюдение, камеры стоят. Пошел лестничный марш. Я вам хочу показать здесь две квартиры, два апартамента. Очень красивые, интересные, видовые. Это первый этаж, они со своей террасой. Квартиры у нас находятся друг напротив друга, можно выбрать. Самое главное, у них очень хорошая цена. Давайте рассмотрим с видом э, во двор. Квартира номер четыре. здесь 28,5 квадратных метров. Высоченные, высокие, хорошие, красивые потолки. Квартира светлая, на улице светит у нас солнышко, панорамное остекление. Друзья, что мы здесь видим, наблюдаем? Вот такая симпатюшная, хорошая студия, хорошая, шикарная. Давайте мы выход вот такой у нас... Большой панорамный выход на свою террасу. Выходим мы на площадку. Что мы здесь можем сделать? Благоустройство озеленения. И вот такой вот красивый, хороший, спокойный, тихий вид на собственную площадку. Да, где всегда можно поставить автомобиль. И пусть находится у вас напротив вас. Давайте рассмотрим у нас еще один э, наш, так скажем, апартаментик, Который у нас находится ровно напротив нас. А, там тоже у нас 28,5 квадратных метров. Сейчас зайдем и посмотрим его видовые характеристики. Это номер 21. Что у нас здесь? Точно так же 28,5 квадратных метров. Высокие потолки. Друзья, самое главное, хочу обратить ваше внимание на что? Канализации, вода, электричество. Все заведено. Люди живут, люди проживают. Хочу сказать, люди довольны. У нас окошко раз. И дверь у нас выходит на нашу террасу вышли спокойненько отдохнули посмотрели что мы здесь наблюдаем вот она у нас проходит улица полтавская и у нас сразу же проходит здесь наша речка псахе вот в общем вот такая у нас интересная видовая характеристика поэтому я очень думаю и очень уверен что вам один из этих номеров, он очень понравится, да, как для жизни, так и для отдыха. Можно приезжать, отдыхать, а можно точно так же просто брать и сдавать. Итак, в общем, друзья, мы с вами посмотрели вот эти э, два номера, да. Э, еще раз напомню, что это у нас самая минимальная цена, которая есть в этом комплексе. Готовом уже, готовом решении заходите и делайте себе там ремонт. Что еще вам могу дополнить за этот комплекс? Да, наверное, я уже все сказал. Самая главная локация. До моря здесь пешком, ну, буквально 5-7 минут и вы будете на 5 разных, э, разных городских пляжей. Взяли с собой детей, круг, коляску, без разницы там кто у вас есть, и пошли, грубо говоря, купаться. Поэтому, друзья, как всегда у нас солнышко, я очки то снял, то надел. Еще раз надел, поэтому, чтобы мне сильно не щуриться. И так, знаете, я как щурка тут хожу. В общем, давайте подводить итоги. Если у вас появились какие-то вопросы, если на что-то вы не получили ответы да, из этого видео, напишите, позвоните нам, мы дадим вам максимально всю развернутую информацию. Покажем в режиме онлайн. Проведем вам максимальную экскурсию В режиме онлайн можем прогуляться до пляжа Показать до расположения пляжей Пяти пляжей Там, кстати, вот максимально все для отдыха Все благоустроено Буквально проходите здесь 5 минут Коммерции просто будет уйма массовалом Приводите своего дизайнера Дизайнер вам делает дизайн проект Вы делаете ремонт и, пожалуйста, вы каждый раз знаете, что можете приехать в центральный район города Сочи. И у вас есть здесь своя недвижимость, где вы можете отдыхать, проживать в зимний период времени, в летний период времени. В общем, доберитесь, да переезжайте просто в Сочи. Нужно жить где? Жить с радостью только в городе Сочи, потому что у нас январь и погода шикарнейшая. В общем, я думаю, что вам понравился весь этот обзор. Какие будут вопросы, пишите в комментарии. Комментируйте, пожалуйста, побольше. Неважно, какие комментарии, хочу получить от вас обратную связь. Поэтому меня зовут Иван, всех приветствую, всех до новых встреч, не пропускаем, подписываемся, ставим лайки. Всем пока!